Участвую в такой конференции, очень интересно. Такие люди, известные математики, Юрий Леонидович Ершов, Расланов Марат Мирзавич. Очень интересно с ними пообщаться, посмотреть на их выступления, как они делятся своим опытом. Очень здорово. Отметим, что труды конференции будут опубликованы в виде полных статей в специальном выпуске журнала «Лобачевский Journal of Mathematics», входящего в базы данных «Web of Science» и Scopus. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.